Сколько денег тебе нужно, чтобы ты прямо сейчас разбил свою гитару в щепки? <пух> ты еще рофлишь? Я, конечно, понимаю, что... Оу, oh, yeah! Бля, да ты гонишь! Канат, Акстар, 1000, доначу 10 тысяч, если разрезаешь струны ножницами. Прошу спеть, Мангерштейн, уф. Ребята, всем привет. На это видео я потратил очень много денег. Я копил несколько недель, чтобы его записать. Я вдохновился видео Дэви504, но сделал я намного лучше. В сегодняшнем видео мы узнаем, на что готовы стримеры ради денег. Будет очень приятно, если ты поставишь лайк. И надеюсь, ты уже подписан на канал. А если мы попадем в тренд, будет вообще бомба. А если вам зайдет это видео, то есть ему вторую часть, где будут более жесткие задания, большие донаты и популярные стримеры. В общем, максимальная активность. Не буду тянуть. Погнали. Попробуем спросить сначала, знают ли она меня. Погнали. Да, донат работает. Спасибо. Знаю ли я, кто такой Акстар? Нет. Не знаю. What? What the Не знаю. Давайте погнали. Тысяча рублей. Привет. Споет ли Деда Максима? Подожди. Во-первых, спасибо. Во-вторых, я не слушала Деда Максима ни разу, хотя я слышала его упоминания на стримах в каком-то невероятном количестве. Видимо, придется послушать. Хорошо. Выучим. И все? В смысле? <музык> так, еще одна просьба спей Деда Максима. <смех> Пожалуйста, спой Деда Максима хоть как получится по аккордам. Кто такой Дед Максим? Сейчас она узнает, что такое что Дед Максим. No! Ага. Вот и помер Дед Максим. Да и хуй остался с ним. Положили его в гроб. Уперся в потолок. Я не хочу этого петь. А можно я просто аккорды сыграю? Нет, нужно спеть. Она же еще и дохрена длинная. Я вам скажу, чем все закончилось. Нет, нужно спеть. <звы> Куда какую разгружаем ванильная шоколадная клубничная обычная. Кто-то задался пять чтобы эту песню <звы> не пили. Я не хочу ее петь. Я прочитала текст, и мне дико не нравится текст еще тысяча рублей одно четверостишее. я спою это в том варианте, в каком я вижу эти аккорды. Грядки он копал, грядки поливал и соседку тетю Зину помогал ей очень сильно и соседу помогал ему <музык> крышу 8 -классницы. 8 -классницы, дед Это то, на что я способна. Песня была спета, хоть и не совсем правильно, но с помощью Доната мы доставили человека перейти через себя и спеть песню, которую ему очень стыдно было бы спеть. Я думаю, цель выполнена, погнали дальше. Так, ребята, я нашел еще одного стримера. Какое бы задание ему дать? разрезать струны. Да, мне нравится. <связать> да, давайте попробуем. Ну что, пробуем? Что-то я волнуюсь, если честно. <связать> я не знаю, разрежет он или нет. Очень волнуюсь, очень стыдно. Она, так, стар. Ты еще. Да иначе здесь ты если разрезаешь струны ножницами. <связать> Договорились. Прямо сейчас, да? Да. Нет, это опасно, я струны, резать ножницами. Ну, давай попробуем. <связать> Первая пошла. Вторая. Все, дальше не идет. Все, короче. Так, давайте. До иначе еще 10 тысяч, если разбиваешь ее пол. Очень жалко гитару, это очень неправильно, но, блин, это, это очень интересно. Что залеж... Блин, очень жалко, если он разобьет гитару, и будет очень жалко, но блин. Ах, стар, это... при сладке, десятку. До иначе еще 10 тысяч прямо сейчас разбиваешь ее в пол. О, извини. Ладно. Но... Понимаю. Не смогу. Я ее обещал разыграть подписчикам. Ладно, это это нормально, это это ожидаемо, то что гитару это слишком жестко разбить. Я даже его сейчас похвалю за то, что не разбил. Но он разрезал струны, это очень это очень смело, так что я бы не я бы не разрезал свои струны. Гитары разбивать не круто. Молодец, что не разбил. Ребята, я нашел еще одного стримера, вы его должны видеть сейчас, и, и я думал, как, что его попросить? По нему же видно, что он ярый поклонник Моргенштерна. Да, конечно. Давайте попросим э, спеть какую-нибудь песню Моргенштерна. Акстар, ну видишь, я ее нет, я не слушал его вообще. Спасибо тебе, конечно, за рубль, но не пел даже не то пальто. Я по нему вижу, что даже если я начну еще, он будет стоять на своем и вряд ли он ее споет. Я, конечно, попробую еще занать еще сотку и попросить все-таки спеть эту песню. Так, еще соточка, пробуем, все-таки убеждаем его спеть эту песню конечно ты прям это озадачиваешь еще раз позвонишь я тебе пальчики секатором подравняю. конечно ты прям озадачиваешь чувак кадиллак сейчас будет кадиллак Не, чувак я даже не буду против чушь какая-то дружище если что не обессудь так у нас еще один стример какой-то угарный чувак давайте закинем его сначала я не вру Акстар тысячу рублей. Акстар ты чё ты больной? Ты Прекрасно. Акстар тысячу рублей. Бля, честно попробовал их. Я слышу, что звук звонаца или мне кажется. Стикс. Звоначу 10 к, если скачаешь Lost Ark. Акстар ты чё больной? <свы> Братишка, ну, блин, я очень хочу десятку, прям обожаю тебя, чувак. Но я уже играю в Lost Ark, но у меня скачано, братан, я обожаю эту игру, потому что она бесплатная, то что я установил ее на свой комп, и я просто кайфую. Очень странный чувак, но удивительно, но он. Дело говорит. Ребята, кстати, в Lost подвезли обновление, которое изменило все. Сейчас делаем большой фокус на исследование красивого и огромного мира, в котором нужно развивать своего персонажа, активно сражаться с монстрами, при этом можно соревноваться с другими игроками. Помимо эпичных сражений в лос также можно заняться рыбалкой, охотой или даже археологией, исследовать морские просторы, передвигаться на личных судах, которые также можно прокачивать. Обновление 2.0 принесло глобальные изменения. Теперь можно обзавестись личным поместьем, построить свою лабораторию для крафта предметов, снаряжать экспедиции новым континентом, а также собирать друзей для вечеринок под открытым небом. Также в игру добавили новый континент Фейтон и нового мирового босса Эльбергаст. В общем, лос старт не стоит на месте, постоянно развивается, так что новый игрок ты или старый, переходи по ссылке в описании, получает от меня подарки и начинай свое путешествие в этот чарующий мир игры. Кстати, игра полностью приведена на русский язык, это очень круто. Погнали к следующему стримеру. Ребят, очередной стример, сейчас будет очень тупое задание, но я надеюсь, это будет весело. В общем, первое, задоначу 10 рублей, если покатишь на стакан, чтобы он не разбился, а второе, если не получится, то просто каким-нибудь образом разбей. Ну надо же, подумать, это же я, вы же знаете, я не могу потроить. Акстар, во-во-во-во-во. Даже, погодите, два раза, если покричишь на стакан, попытаюсь его разбить таким образом. Ах ты. Ну, блин. Ну, ну, что делать? Надо стакан взять. Это, вот я, на стакан вообще невозможно, кстати. На бокал можно. Блин, конечно, на бокал надо. Ну, вообще правильно, да, нужно отключать на бокал. Просто ребята в часи вообще угорают. Короче, фокус типа же в том, заключается, что ты резонируешь в ноту. Андреел, mm -hmm. э, ну я попробую. Какое задание придумать? А покричи на стакан. О! Yeah. Yeah. Oh. Yeah. <laughs> я никогда не занимался этим, если честно. Вот, вот никогда! Да yeah, конечно! <laughs> Ну давай разобьем его, что делать? Я не могу, я ржу! Изик, катка! Вроде даже в биток попал. Но главное делать это под серьезную музыку. Тогда не важно, что ты делаешь, даже сейчас. Все 10 тысяч улетело. Спасибо, Паш, от души. Так, ребята, очередной стример, я его знаю, это Рома Канаграй. Двадцать тысячу рублей с просьбой сыграет песню Моргенштерна «Уф, деньги». Я, на самом деле, почти уверен, что он этого не сделает, но почему бы не попробовать? Так, стар Так, тысячу рублей, так. Прошу спеть Мангерштейн. Уф, деньги за доначу. 5000 рублей. Так, давай посмотрим. Вообще, Акстар, хочешь сыграть Мангерштена? Все. Давай пять штук. Так, ну сейчас давай послушаем, что там, блин. Ух ты, даже музыка есть, да? вступление уже подобрал так слушай круто, круто круто круто стала разлагаться печи так что мне дали эти ваши деньги а что мне дали эти ваши деньги быстрее стало разлагаться очень печь? круто ну и стало удалление ну разве что теперь у быстрее? Я снова в самом дорогом отель Что за проблема? У Очень круто. Не я не ожидал. Я, я даже не ожидал, что он споет. А что мне дали эти лучшие деньги? Быстрее стала разлагаться печь. Ну и стало куда легче. Ну разве что да, теперь у меня быстрее? Но... 50 скинул. Очень круто, да, Рома. прям офигенно. А, Стара, ну давайте еще раз, да? Очень круто, спасибо. Все, не надо больше. Сейчас посмотрим. Попробуем добить того, чтобы он разбил свою гитару. Сразу говорю: этого делать не надо. Свои гитары разбивать ни в коем случае не надо. Я против этого. Так все, погнали, первые тысячи рублей. Потому что. О, прилетело что-то. Прилетел донат. Акстар, привет. Как настроение? Каждой секундой все лучше, почти новая гитара. Тысячу обнял, приподнял. Дайте бог здоровья, чтобы мама не болела, деньги были. Итак, донатик, сколько денег тебе нужно, чтобы ты прямо сейчас разбил свою гитару? В щепки. Ну, я думаю, что это скорее всего фейк, чувак, потому что... Так, секунду. Сколько денег тебе нужно, чтобы ты прямо сейчас разбил свою гитару в щепки? Фу. Ты лишь рофлишь? Я, конечно, понимаю, что ну это супер круто. Благодарю, ваще... 2К? Камон. Не знаю, но мне жалко, гитара я даже... 2000 рублей не показываются полосочки У него было две цели, на новую гитару и на покушать. Я случайно скинул на покушать, а не на новую гитару. Блин. Я не знаю, это тот ли Акстар? Я, я серьезно говорю, я хочу добиться того, чтобы он сделал это. Сейчас посмотрим. Погнали, десятка. Я боюсь, я очень волнуюсь, надеюсь, что все записывается. Еееее. Разбей. Десятька? Ты рофляш. Да ну. Так, старый, любовь обнял, приподнял. Все тебе хорошего в этой жизни, но... Как ему могу братский подарок развалить? Ну, ты понимаешь, ну это... Даже если с ним поделюсь деньгами, боюсь, это беспредельно. Слишком, слишком беспредельно, но я... Все, теперь понимаете, в школу не хожу, потому что могу, шо. Погнали, 20 тысяч рублей, разбей уже гитару. Oh yeah! Блин, да ты гонишь? Не, ну тут. Бля, ты гонишь? Да ну как? Что, я не понимаю, это вообще реальные деньги? Интересно. Ну, все, я, ну, уже тут уже, минус ну, эта 000. гитара купила мне. Сто гитар практически, так что я думаю, что все-таки пришло время показать вам, ну, я все-таки разобью, да, потому что, да ну ты гонишь, да я не понимаю, это вообще, ты вообще, блядь, реальный или что? Так, секунду, он реально это делает, это жесть, чтобы выписался пис... вы звук, я надеюсь, вы это увидите, о, раньше времени чуть не разбил. Знаете, когда на соревнованиях по теннису в фильмах видели по теннису? Они берут сначала так, стучат, типа готов принимать. Знаете, типа он уже все, он уже. Я готов пас. Там мой невидимый соперник Акстар, за тебя, брат! За то, что Живи по красоте. Как бы спасибо тебе за много новых гитар. Нет, не надо. Даже чуть-чуть выше. Готовы? А! А! Я считаю, что еще практически новое. <связывая> <связывая> Это ужасно. Пока что еще можно играть, <связывая> понимаете? Это почти укулели. Практически. <связывая> еще чуть-чуть и будут укулели. Это еще можно склеить, ну, я думаю, э, возможно, но я думаю, что... Это ужасно. Обращайтесь, кому надо разыграть среди подписчиков, Тара. Боже, блин. 40, шарите, да? 40к, Акстар, для тебя, брат. Баре, любой лад, берется легко. <связано> <связано> Гитара, это ноу-хау. Любое баре. возьмешь за 2 секунды. <связано> Блин, ну это рэш. Чувак, огонь просто. <связано> я думаю, шикарно. Ну и чтобы вы не думали, что 100 тысяч на превью это какой-то кликбейт, сейчас я реально задоначу 100 тысяч рублей. Доначу 100 тысяч рублей, если разбиваешь гитару. Как? Акстар, Ники Акстар. Некий Акстар. Я не знаю, реальный Акстар или нет? Тысяча. Да на еще сто тысяч, если разбиваешь гитару. Тут как бы... Да, но никто не говорил. Никто не говорил о качестве данной гитары. У меня есть гитара. Это называется гитара. Это гитара. Ну по факту, да. Не, ну это же гитара. Гитара. бачок Сейчас, ребят, за 100 тысяч. Возможно, она станет играть лучше. Я не верю, этого не может происходить. Я выдуманный мир, я могу сказать. О, фингер стайл вообще намного лучше аккордов. Как бы да, ты конечно, но я не верю, этого не могу сказать. О, фингер стайл вообще намного лучше аккордов. Такого просто не бывает. Все. Могу сказать о, фингер стайл, вообще намного лучше Вам аккордов. Алло, Алло. Э, братан, это все для ролика, короче, сильно не радуйся, вернешь же мне соточку, пожалуйста? Я что, богатый что ли? Ты дурак? А если тебе понравилось это видео, то просто поставь лайк и давай наберем 100 тысяч лайков, и я выпущу вторую часть, как я обещал, более жесткую и крутую. И я очень надеюсь, что ты подписан на канал, скоро будет много всего крутого, поэтому надеюсь, у тебя колокольчик активирован все что-нибудь в конце крутое нужно сказать смешарик